а вот ты ты чё это калинка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 необходимо изготовить матрицу. Листочек бумаги. Вот и снимаем шаблон. Здесь прорисовываем. Здесь фару Так, как били, все это дело. В середину немножко заход, сантиметров полтора. Вот там зажим, будет у нас зажим потом вставляется. Вот и переносим этот размер на гипсокартон. Я беру обыкновенный гипсокартон. Кусочек вырезаю, который немножко будет больше. Той детали, которую я делаю аккуратненько, черчиваем.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 Там, где у нас отмечено, мы сантиметров вступаем и делаем обыкновенный, видите, мягко становится такая. делаем, если я здесь уже начал, Давай. прикладываем наш шаблончик, вот таким образом, видите, здесь вот зазор сантиметровый есть, сворачиваем и прогреваем это место и загибаем. Когда ну, все мы видим, как оно мягкое, выключаем и быстренько это дело, ну, примерно, каким-то круглым инструментом загибаем.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 Вот несколько раз примерили, какие нюансы образуются, вы их можете отстранить. Нагреваем это. Вот и в принципе, когда пластмасс разогреет, работаю как с пластилином, видите? Все загибается чудесненько. Я думаю, Китай тоже там подвала подвалах, как Китайцы делают. Вот, обрабатываем. Все а затем покрасили. Ну, от этой лыжа мы и заварганили, и заварганил. Вот такая тут появилась, как фирменная, в принципе, не отличилась. Потом я вам покажу, как она построена. Ремонт и покраски будут готовы. Отхватка, потом уже дела, за с этой стороны, с той стороны. И в пройти пройтись можно, да? Mm -hmm. Это сейчас Багараска, которая проходит, да? Ну, фирменная, да? Mm -hmm. Ну, типа.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 Вот такие. То есть отвертка должна идти вот за паяльничком, да? И надо паять так, чтобы она углубилась туда. Чтобы бугра потом не было, когда машинка полируем подшлифуем. Опа, есть. Поплевать может постыло. Да, здесь вдвоем да лучше поехать такой, вот, да? Раз, раз, сразу пошел, пошел за этим делом. Углубление это же конечно, можно забить так же. А если бувор будет, то тогда сетку может повредить. Опаньки. А ну, можно сюда теплообменник побольше взять, какой-нибудь, да? Зачем? Теплообменник, что-нибудь такое. Не так мощный. Раз, сразу. Вот так вот. То есть лучше я могу чем богу, да, лучше? Ну, конечно да. И вторую сторону а сперва по одной, да? Ух ты! Вот это соскочило. Ежу. чудненько, диффузия вот эта, да? Она прямо впаивается туда вот этот хвост сперва с этой стороны да, да, да. вот это фирменная вот это сделай. раз часть, два части, Три части, и здесь вот части всякие. Так, ну вот и поставили Сейчас. лыжу. все, собрали. Вот это заводская лыжа. Переходим на эту сторону. это сделанная лыжа. это красавица. Солнце падает, плохо видно. А вот такой вот результатик. Ну как фирменный, как за или соединял детали пластика методом пайки сетки потом вот этот применил вот этот метод так называемый дипозиционный крепче получается и меньше шпаклевки идет и сейчас мы это дело все посмотрим как это все делается у меня имеется всяческие здесь неводные вот бомбера вот все это я вам покажу на примере вот это такой скутер и здесь вот мне это лыжи с этой стороны лыжи нет и с той стороны тоже лыжи нет как ее сделать самостоятельно сейчас посмотрим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 с какой-то иномарки бампер с нее вырежем небольшие два кусочка и вот мы это дело соединим вот вырезали два кусочка нам надо соединить вот эту плоскость с этой плоскостью немножко здесь зачищаем и здесь зачищаем вот, значит мы вот эту часть соединим вот этой частью вот таким вот образом нам необходимо две такие планочки И далее необходимо нам тиски или струбцину или пресс или у кого кто кройцы есть Значит, у меня такие тисочки есть маленькие устраиваем примерный размер на тисках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 что надо делать, очень быстро. есть и под прессик так на стык так быстренько зажимаем и просто-напросто тупо закрыто закручиваем буквально минут пять прошло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 очень ладкая. То есть надо было здесь пополировать ее хорошо зачистить. Здесь хорошенько. А из-за того, что, как говорится, небрежно сделаю, видите, здесь вот дырка, и тут получилась вот дырка. И здесь же неровная не поверхность. А когда вот это дело, в принципе, будет ровное, вот, то она получается очень..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 нужен вот такой какой-то круг ты вот такая вот, чем продавливать штучка, ну такая вот у меня есть начинаем мы это все делаем все очень элементарно берем это все дело и прогреваем это все, ну, желательно не коробить потому что у нас здесь но в основном не вешаем прогревать